Новинка золотого дождя. Коллекция фабрика. Город Пенза. Золотой дождь. Шикарная, красивая сумочка. Смотрите, какая она аккуратная. Цвет деним в отделке с красивым перракотовым. И темно-синим. Очень аккуратная строчка. Посмотрите, как выполнены все элементы. Сбоку спокойный синий. Здесь яркий синий, похожий на джинсу или на лен. Близко вот так показываю. Фактура вот такая неоднородная. Здесь материал подлаченный. Красивый логотип фабрики. Сзади спиночка у сумки синяя. Ножки. Вот такая сумка небольшого размера. Внутри нее два отдела. Вот такая ручка. На цепочечке. Внутри на задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка небольшие. На задней стенке карман на молнии. Вот такая красота. Будет очень гармонично смотреться вот с этими цветами. Подборки покажу. Смотрите, какая интересная красота на этой сумочке 2000 подписчикам канала скидка 10 процентов подписывайтесь буду рада показать вам все наши новинки в нашем интернет-магазине вы всегда найдете то что вас заинтересует